Добрый день, глупоуважаемые Председатель, уважаемые коллеги. Ну, после того, как Григорий Владимирович так эмоционально анонсировал мой доклад, тут уже сложно что-то добавить и превзойти в этом плане. Но, тем не менее, я хотел бы остановиться больше не на роли БСЛО, а на, на биологических аспектах вот этого момента и все-таки о том, что следует за БЛО, то есть о, о, решить вопросы с одеванной терапией. И когда мы говорим о лечении больных второй стадии, мы должны перед собой поставить несколько вопросов, и часть из них вообще-то биологические. Если различия между стадиями, то мы лечим одно заболевание или мы лечим два разных заболевания, в биологическом плане. Есть ли влияние на продолжительность жизни? Я напоминаю, что все, что мы делаем для лечения, мы делаем для того, чтобы пациенты жили долго и счастливо. Повлияем ли мы на общую выживаемость, начиная лечение так рано? И надо ли нам лечить всех? Просто потому, что у некоторых из этих людей есть риск дальнейшего прогрессирования процесса. Безусловно, у нас очень... Большая информация накоплена на других стадиях, но можем ли мы перенести информацию с третьей стадии, например, на лечение второй стадии и, исходя из этого, уже сделать вывод, а вообще зачем нам биопсия сигнального лимфоузла, потому что уже часто звучат аргументы, что вот у нас появилась одевантная терапия второй стадии, давайте забудем про биопсию сигнального лимфоузла, мы же все равно назначим одевантную терапию. Вот попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Итак, на сегодняшний день уже давно, достаточно больше 10 лет назад, была такая, предложена молекулярная модель эволюции меланомы. То есть генетические события они накапливаются по мере мальганизации меланоцита и перехода меланомы последовательно от радиарной фазы роста к вертикальной фазе роста. И обратите внимание, что молекулярные модели метастазирования в лимфатических узлах и отдаленных метастазах они генетически различны. Что мы знаем о второй стадии, что будет с пациентами со второй стадии? Ну вот мы попытались посмотреть в нашей базе, понятно, что есть определенное селекционное смещение, потому что это пациенты, которые к нам обратились, часто по поводу уже более поздних стадий, но что оказалось, что у пациентов со второй стадии прогрессирование только у третьей будет регионарное, а у большинства будет отдаленное. 5% оказались в нашей базе без прогрессирования на второй стадии. Что это значит? Что у 32% пациентов при регионарном прогрессировании мы сможем сделать операцию и там уже более уверенно назначать девантную терапию. У остальных, если мы не профилактируем сразу, будет уже более тяжелая стадия заболевания с более тяжелыми, с большими сложностями для проведения лечения. Иммунологические стадии тоже оказались различны. при анализе здесь представлены наши данные если, если мы говорим о второй стадии то там все-таки больше идут процессы активации процессы как-то преодолеть э, э, Резистентность. На третьей стадии мы видим, наоборот, пик иммуносупрессивных вмешательств, а именно, это, это именно те вмешательства, на которые направлена у нас иммунотерапия, и где она может оказаться эффективной. Заметьте, что в четвертой стадии вот эта ситуация уже опять в обратную сторону меняется. Но если мы посмотрим в процентном отношении клеток, частота отклонений и повышения регуляторных супопуляции клеток она растет, начиная от второй стадии и к, и, и к продолжаясь к третьей стадии. Причем это разные совершенно регуляторные субпопуляции. Конечно, когда мы проводим антивантную терапию, мы очень часто ориентируемся на результат на такой показатель, как время допрогрессирования. Это очевидная конечная точка, но встает опять-таки вопрос, а насколько она взаимосвязана с главной конечной точкой, все-таки, время допрогрессирования это тоже суррогат. Как она связана с общей выживаемостью? И действительно был проведен такой большой метаанализ, оказывается, что время до прогрессирования это показатель, который хорошо коррелирует с общей выживаемостью для, именно для адюантной терапии меланомы. Но если у нас результаты из, из предыдущих десятилетий исследований и здесь вот представлен, например, что нам дает терапия интерферона, которая до сих пор остается в рекомендациях для пациентов именно ранних стадий. Вторая B, вторая C или первая-вторая, как вот в более ранних метаанализах. И здесь мы видим, что, несмотря на достаточно большой относительный риск, результаты оказывались статистически незначимыми. У нас тоже не получилось существенных различий по выживаемости пациентов со второй стадии, которые получали или не получали адеватную терапию. Да, мы знаем, что отдельный подгрупповой анализ показывает, что интерферон действительно работает у пациентов с изъязвленными формами меланомы. Но, опять-таки, этот подгрупповой анализ не, соч... не дает нам возможности, возможности разобраться, а этот преимущество достигается за счет третьей стадии или за счет второй стадии. Все-таки надо или не надо, можем ли мы или не можем говорить, что мы что-то изменяем при интерфероне на второй стадии. Но давайте посмотрим, какие у нас опции вообще есть в современной одевантной терапии. Очень сложно сравнивать препараты, потому что прямых сравнений на самом деле между таргетной терапией и монотерапией не делалось но вот есть технологии сетевого метаанализа которые нам позволяют построить некий рейтинг препаратов и здесь во всех случаях препарат который находится в строке сравнивается с препаратом который находится в столбце и таким образом мы можем сравнить, какие препараты имеют преимущества друг относительно друга. Все, что выделено жертвам, это статистически значимые различия. Итак, на третьей стадии мы знаем, что сегодня в стандартах у нас две группы препаратов: это иммунотерапия либо нивелумаб, либо пембрулозумаб, соответственно вторая или четвертая строчка, и комбинированная таргетная терапия дабрафинип, треметинип Если мы посмотрим на вот этот выделенный зеленым параметры, мы видим, что комбинированная таргетная терапия на самом деле на третьей стадии она обладает наибольшим снижением относительного риска прогрессирования процесса. И иммунотерапия здесь показывает несколько худшие результаты, хотя они статистически значимо не отличаются от добрифенибы и этриметенибы, но тем не менее все-таки она чуть хуже. Возможно, этот эффект достаточно маленький, не хватило мощности этих исследований чтобы... и такого анализа, чтобы показать эти эффект. Но когда мы говорим про вторую стадию, у нас же там нет таргетной терапии, она не зарегистрирована. Единственное... Информация, которая у нас есть по таргетной терапии второй стадии, это исследование БРИМ-8, но обратите внимание на количество пациентов со второй стадии, которая попала в это исследование. Это, это, это количество недостаточно ни для каких выводов, тем более про тем более про выживаемость. Мы ожидаем, что там группа где-то будет по 100 плюс человек, а здесь в группах было в лучшем случае 18-15 человек. Но обратите внимание, какая интересная раскладка. В группе Плацева половина пациентов все-таки запрогрессировала, да? на 36 месяцев. Но в группе Веру вообще никто не запрогрессировал за время наблюдения. И на этом исследование остановлено. То есть, по большому счету, мы можем ожидать, что и таргетная терапия в дальнейшем, возможно, будет применяться при этой стадии. Но опять-таки нам нужны исследования, и это речь только о стадии 2 c Безусловно, информацию изменило, ситуацию изменило исследование кино 716, в котором было проведено сравнение пембролизумаба с плацебо у пациентов на 2-й Б и второй й С стадии заболевания. Как вы видите, это, это были рандомизированные исследования, достаточно, достаточно большое, и оно допускало в дальнейшем у пациентов речельничек, кроссовер во время исследования. Что оказалось, что э, на самом деле, если мы посмотрим на относительный риск, то э, на второй стадии он оказался меньше, чем в регистрационных исследованиях пембролизумаба на третьей стадии. Там относительный риск прогрессирования 0,54, здесь 0,6, это меньший размер эффекта. Рецидив, да, действительно реже встречался в группе пембролизумаба, но видите, что расхождение кривых достаточно небольшое. С другой стороны, мы знаем, что в третьей стадии, если мы сравниваем с предыдущими историческими контролями тот же самый Pembrolizumab, это исследование S1404, Несмотря на выигрыш, даже больше выигрыш в относительном риске в общей, в времени до прогрессирования, в общей выживаемости никаких преимуществ не было. Что это значит? В этом же исследовании было показано, что пембролизума у пациентов, которые получали его в адювантном режиме, в метастатическом режиме работал хуже, намного хуже. А те пациенты, которые, может быть, и прогрессировали, не получая пембролизума в адювантном режиме, они получали ту же самую высокую эффективность и, фактически, Практически долечивались. Другое дело, что те пациенты, которым этого было не надо, которые уже вылечены были, они не требовали такого, назначения такой такой терапии. Отсюда встает вопрос, где взаимосвязь риска и пользы при назначении одевантной терапии. Все-таки, когда мы назначаем одевантную терапию, у нас есть группа пациентов, которым она не нужна объективно, но мы не знаем, кто это такие. Есть группа, которым она все равно не поможет, несмотря на назначение. Очень интересные данные вот я нашел на ЭСМА относительно баланса риска и пользы на основании исследования кино 716 Посмотрите. Итак, обращаю ваше внимание на показатели. ННТ – это стандартный фармакоэкономический показатель, который означает, сколько пациентов надо пролечить для достижения одного дополнительного эффекта. NNH это обратный показатель, сколько пациентов, которых надо пролечить для достижения одного нежелательного явления третьей-четвертой степени. Соответственно, мы, естественно, хотим, чтобы ННН был максимально большой, а ННТ был максимально маленький. Но что мы имеем? Если мы посмотрим на исследования по одевантной терапии третьей стадии, здесь представлены кинемат 54, комби-АД, то да, токсичность, особенно таргетная терапия, достаточно высока. Всего У каждого третьего пациента фактически возникает нежелательное явление третьей-четвертой степени. Но количество пациентов, которые должны быть пролечены для достижения одного ответа, оно... Достаточно небольшой, 5-7. И посмотрите, в кино 716. Количество пациентов, которые реально должно быть пролечено для достижения одного дополнительного эффекта, 27. А из этих, соответственно, из этих, пока мы лечим эти 27 пациентов, мы как минимум у двух или у трех получим тяжелые нежелательные явления. И мы знаем, что для иммунотерапии эти тяжелые нежелательные явления, они, в общем-то, не закончатся с отменой иммунотерапии. Они могут продолжаться. Посмотрите, то же самое анализ 716 исследования. Два года наблюдения. То есть пациенты уже один год не получают лечение по умолчанию, что стало с теми тяжелыми нежелательными явлениями, которые были зарегистрированы. У 18% был э, гипотериоз. 88% пациентов продолжали получать гормонно-заместительную терапию из тех пациентов, у которых был выявлено состояние. Надпочечниковая недостаточность. 92% остаются на лечении, и мы знаем, что это все будет длительно. Да, может быть, цифры по, по абсолютным значениям небольшие. Тиреидиты тоже большая доля, гипофизиты, диабеты 100% остаются на лечении после окончания профилактического лечения. Вопрос остается открытым, надо нам это или не надо, потому что мы рискуем достаточно с высокой частотой нежелательными явлениями, и э, при этом мы не знаем, насколько изменится вот судьба пациента в плане общей именно выживаемости, у нас просто пока нет этих данных. Фармкоэкономика. Другой аспект, о котором много э, говорят, и на сегодняшний день вышли анализы, вот в данном случае это анализ швейцарский, э, соотношение риска и пользы. Э, на данных графиках та кривая, которая идет выше, в зависимости от порога готовности платить, а порог готовности оплатить по определению ВОЗ это 3 ВВП на душу населения, э, э, Та, та стратегия, которая выше, та будет более, э, фармако, э, более фармакоэффективной. Посмотрите, здесь на самом деле на основании второй стадии мы находимся в зоне, где все-таки пембролизум оказывается более фармакоэффективной стратегией. Да, это не наша система здравоохранения, у нас цены будут другие, соответственно, показатели фармакоэффективности будут другие. Но у нас тут хороший запас по этой фармакоэффективности. Это, вот это исследование говорит нам о том, что все-таки, наверное, целесообразнее использовать препарат, чем не использовать препарат. Ну и возвращаясь к роли биопсии сигнальных лимфоузлов, фактически, ведь сигнальные лимфоузлы это правильное статирование заболевания. Что нам даст правильное статирование заболевания? Для ряда больных Григорий Владимирович еще много раз показывал те случаи, когда мы находили метастазы в сигнальных лимфоузлах при первой А. Первой Б стадии заболевания мы резко меняем стадию заболевания. Эти пациенты не получили бы адъювантную терапию. На третьей стадии они точно получат адъювантную терапию, получат пользу от этой адъювантной терапии. И размер этой пользы будет достаточно большой. Мы помним, что для брав мутированных пациентов это особенно принципиально, потому что адъювантная таргетная терапия, которая применяется у больных в третьей стадии, она увеличивает общую выживаемость. И эти показатели, в общем-то, показанные, в течение времени разрыв только увеличивается здесь. Мы будем правильно понимать биологию процесса. Все-таки одно дело, когда мы говорим о ранних стадиях, даже одно, дело, когда мы говорим о второй а, второй б стадии, это одна биология. Третья стадия это уже другая биология процесса, это более агрессивный процесс с другими, с другой необходимостью контроля и в том числе и системного контроля. Опять-таки, размер эффекта иммуно иммунотерапии, если мы говорим про брав негативных пациентов, все-таки размер эффекта чем больше и чем тяжелее стадия процесса, мы понимаем, что биопсия сигнального лимфоузла может стадию изменить не на третью А, например, да? она может сразу изменить на третью Б, третью С, ну, редко когда на третью Д в принципе тоже возможно, то есть на стадии с максимально неблагоприятным прогнозом. Ну и, безусловно, оценка фармакоэкономических показателей тоже будет весьма важна, и здесь, конечно, нам нужны наши собственные исследования для того, чтобы понять, насколько у нас будет оказывать влияние такое раннее назначение препарата. Благо, у нас теперь есть свой собственный пембролизумаб, и это тоже совершенно изменит вот эту всю картину. В результате, подходя к такому заключению, я хотел бы сказать, что, конечно, на сегодняшний день у нас нет данных и нет тех вот препаратов, которые мы с уверенностью на 100% можем сказать, что мы изменим, увеличим показатели общей выживаемости у пациентов при назначении диванной терапии на второй стадии заболевания. Может ли транслироваться увеличение времени прогрессирования? Возможно, да, но может быть ситуация, что оно и не изменит Время пока, э, покажет, что, что будет, особенно с появлением новых методов терапии. И, конечно, на сегодняшний день рой биопсисты лимфузла лимфоузла она остается важной, остается необходимой, и мы должны всецело поддерживать вот это направление, чтобы у нас все пациенты были стадированы грамотно, правильно, и нам даже для, назнач... для правильного назначения диванной терапии биопсисты ржевого лимфоузла на сегодняшний день остается ключевым элементом. Мы от нее отказаться с теми данными, которые есть, не можем. Спасибо за внимание.